Мы говорим сегодня про биосместим полимеры, э новинки, которые мы достаточно долго ожидали, то есть это прям, э особенно временные коронки, я думаю, большинство ребят ждали. Говорим про новый материал, который э используется для индивидуальных ложек и материал, который улучшенный не для сплитов и ночных кап. Э это, естественно, будет все на примере Formlabs, потому что я лично считаю, что это принтеры и вообще вся экосистема Formlabs, она одна из самых удобных вообще, которую можно было придумать. То есть удобный принтер, который подсказывает вам всю кучу датчиков, смотрит, рассказывает, где использует. Можно использовать даже чистку ваночки, где лазер сам... Чистит дно, и вы потом просто сетку эту вытаскиваете, все, что прилипло в ванночке, лазит вместе с этой сеткой, выбрасываете, калибровка, даже есть банальная загадительная игра, пока вы что-то ждете, что... Ну, такая пасхалка, скажем так. То есть э, вполне эргономичный, э, защита от дурака, <coughs> удобно в использовании принта. Дальше. Для безобразия удобно... Э, приложение слайсер, то есть э, пока такого я еще нигде не видел. Я пробовал Formnext и Asigla, э, э, простите, Nextdent и и э, всякие дешевые принтеры уже там просто килограммы. Про Форнекс как раз оговорка по Фрейду, потому что в Fornext я все, бегал, все принтеры посмотрел, все пощупал, все потрогал. Вот, и э, из всех приложений, которые шли в комплекте или какие-то сторонние, форм а от Formlabs а самое удобное, и я в нем уверен больше, чем во всех остальных приложениях, которые я только, так сказать, пробовал использовать в своей практике. Третье — это, естественно, огромная платформа, достаточно большая для печати. И внутренняя экосистема позволяет беспрерывно использовать даже несколько принтеров. В силу того, что автоматическая подача идет полимера, вы можете смело оставлять на ночь печать и быть уверены, что у вас не печатается, не надо переживать, что у вас не хватает примера или дежурить у принтера. Потом, естественно, подобная постобработка. Постобработка важна в 3D-печати. Все, кто погружается в 3D-печать или уже работает, я всем стараюсь объяснить то, что пост-обработка так же важна, как и для циркона. То есть мне уже пора эту фразу наверное, запатентовать. Потому что если вы берете там, циркон, да, вот только выфрезерованный, еще сырой, еще не неиспеченный, и ставите в печь для централизации на определенную программу, да, определенный циркон, то у вас выходит определенная правильная уже форма каноночки, которая садится, а, да, которого правильного цвета. Вот. А, а если вы возьмете ее выфрезерованным цветом сырой и поставите в муфель, э, и при этом там э, используя, не используя там перчаток, да, или какой-то краситель непонятный, то, э, то у вас просто он станет либо черным, если там какая-то грязь была, либо позельнеет даже И, в общем, э, 3D-печать — это то же самое. После печати выходит... Э, Сырой продукт, давайте так скажем. Так будет, наверное, правильно. То есть, э, прототип, который выходит, он недозасвечен. То есть, он нужно еще светить обязательно. И вот правильная засветка с правильной температурой, э, она всегда э, очень сильно важна для точности передать печать. И поэтому, почему еще я люблю фринламс, потому что э, у них все подогнано. То есть, даже банальные последние прошивки на форм-кюр это засветка. Бокс специальный, который ставится и засвечивается. Вы уже просто выбираете материал, с которого печатали, нажимаете кнопку «Стар». Не надо вот это выделение температуры, äh, там, выбрать сколько там, 60-80 градусов или время, сколько ставить. Вы просто выбираете профиль, нажимаете «Стар», и у вас все засвечивается. То есть с формулансом минимум головной боли, это вот железно. И плюс удобно уже, так сказать, работа уже в самой лаборатории с постобработкой, Ээ, то есть практикой сессии, то же хирургический шаблон, то, что модели под посадку, то, что под импланты, то, что разборные модели мы делали. Много направлений всяческих, о них сейчас не буду говорить, иначе мы вообще на весь день застряли. Вот. Ну, в общем, удобство, экосистема, оно просто поражает. Нигде такого я еще не встречал. Поэтому я и полюбил Formlabs всем сердцем. Очень ребята из Formlabs гордятся тем, что они разработали и изготовили собственные биосовместимые смолы. Да, то есть это сейчас есть Dental SG, и новый сейчас придет Surgical Guide. А сравнение вы можете увидеть у меня в предыдущем ролике о формлапсе, да, на YouTube-канале на нашем. Там как раз сравнение с guide и dental SG. И в общем, там попрощнее, чем SG. То есть, что очень важно для хирургических шаблонов, чтобы ничего не поломалось, можно использовать. Вот. Но SG тоже неплохой, но потихонечку он уйдет. Останется только surgical guide. Можете кто-то из него использовать. Dentalteclear второй версии. Сейчас мы о нем поговорим. Э -э стал почнее, стал поинтереснее немножко. Расскажу, как именно это все делается, как используется. Э -э значит, и Custom 3 это, естественно, для индивидуальных ложек уже. Э -э полимер. Сейчас давайте разберем по э -э конкретнее наш случай. Тему нашего вебинара. и изготовлено в США. Uh, уже uh, напечатано более 200 тысяч uh, биосовместимых прототипов. То есть это, если мы возьмем и Америку, то это и съемные протезы, и временные коронавирусы, хирургические шаблоны, и спинты и ночь, И, я думаю, уже добавляются индивидуальные ложки. Uh, и уже более 10 миллионов стоматологических прототипов напечатано uh, вообще за все время. То есть это огромный показатель в использовании формулы насколько он развился в стоматологии. То есть есть много видов работ, которые вы можете использовать у себя, да, развивать свою лабораторию, клинику. Да даже банально для себя это полезно знать, потому что за этим будущее, И если бы года три назад, я еще что-то сказал, так, ну, да, вроде как развивается, то сейчас я скажу, что вполне возможно, что вырастет до такого, что и фрезеры немножко подвинутся, они а не уже начинают потихонечку двигаться. Вот. Поэтому сейчас поговорим о полном наборе именно Formlabs 3D, Form 3D, и выделим определенные материалы. Это Dental LT Clear второй версии для капы, ночных, ночных капы и сплинтов. Custom Tray — это индивидуальные ложки, Uh, и uh, временные коронки, материал под временные коронки. Uh, Поговорим об особенностях продукта, как это использовать, стоимость деталей, uh, время печати, результат внешнего бета-тестирования. Это будет uh, по всему материалу. То есть, кастом-трейд, uh, безуместимый материал, uh, как уже говорилось, разработан и готов компанией Formlabs. Uh, в чем плюс? То, что это полупрозрачный материал, то есть вы видите, видите, как ложится масса у вас, да? Печать у него увеличенная, там печать идет, если я не ошибаюсь, пока еще не по-моему, 120, что ли, 130 микрон, то есть я, чуть попозже я это все буду уже отдельно на своих кейсах живых, рассказывать, показывать и свои отзывы делать. Вот, то есть это ускоренная печать, а, так как мы знаем, что для ложки а, 25-50 микрон печати это а, просто трата времени, потому что все вот, на масса, то это очень выигрывает по времени печати у а, системы а, ну, системы село принтера. Так, дальше. А, Преимущества в чем это материал? Сокращение трудозатрат, и срок выполнения работ. То есть, смотрите, да, может, могут многие поспорить о том, то, что вручную взять, накидать, выставить, сделать. А, я и соглашусь, и не соглашусь. Соглашусь с тем, то, что привычка, а там, что вы, когда вы уже привыкли, и закрытыми глазами делаете, если это или разводите химию, уже ждете, там лепите, пока не схватится. Да, есть опыт работы, есть скорость, но... Послушайте, когда вы возьмете приложение для работы изготовления ложек и это все смоделируете, да, научитесь, поймете, поначалу будет долго, естественно, как и все. Да? Но это настолько сократит, настолько сократит вам э, время, что сейчас там у меня вопрос просто пришелся. Настолько сократит время вам работы и упростите качество, понимаете, то, что и постобработка у вас будет ну, минимальная. То есть э, цифра она упрощает и ускоряет работу. То есть, если у вас большая клиника да, или лаборатория с большими заказами под индивидуальные ложки, намного проще поставить принтер, в котором можно запустить много ложек, и поставить данный, что там определить, все быстренько обработать и так далее. То есть, э, трудозатраты уменьшаются, срок выполнения работ. ну, то есть, легко просто при этом а, отлично держит лампу для высокого качества стоматологии. То есть, это что значит? То есть, материал совместимый, цвет, приятный качество работы на уровне. То есть, каждая стоматология, которая будет использовать неслепленную слепленную вручную ложки, которые, я не говорю, что они всегда плохо получаются, но цифры делают лучше, а правило. С этим уже не поспоришь. А, можно поставить несколько ложек вот, и отправить уже на печать и уже производительность будет Давайте поговорим о стоимости материалов. Да, то есть у нас сейчас уже появилась цена на нашу, заказ есть на нашем сайте а на этой ложке это что это? Значит первый класс это недлительное использование в полости рта, то есть, ну, вполне достаточно для того, чтобы нанести массу и снять оттиск. А совместимость можно печатать на форм 3b, форм 2 ну, и в России у нас есть эксклюзивная партия форм 3 а, который тоже вам подойдет. Значит, цена 25 тысяч за литр а... – и получается 200-300 рублей за одну индивидуальную ложку по и стоимости. Ну, примерно, я скидываю. То есть, я считал э, чуть выше средней стоимости. Э, не стоимость, а объема. Чуть выше средней. То есть, челчат же у нас разные, да? По размеру. Но я брал выше средней. Чтобы э, по минимуму не считать, не показаться голосовым. Значит, что нужно для того, чтобы печатать индивидуальную ложку. Это, естественно, слайсер, полимер, принтер и качественная постобработка. Все начинается весь протокол изготовления. То есть сначала, естественно, у нас идет сканирование: либо лабораторное, либо интеральное клиническое. Потом мы используем разный соп для изготовления индивидуальных ложек. А «Циркансан» — это приложение, наверное, близко мне э, по духу, потому что три года на нем отработал, даже «Билит school в Италии летал, там тоже учились ему. А у него есть очень э, крутое приложение — это э, «Циркансан Трейд». Она на основе модифайера, их него сделано него сделана, и оно сейчас, я не знаю, сейчас бесплатно оно или нет, но было недавно бесплатно. Вот, может, Марк подскажет, Марк должен знать. Вот. А, и, Марк, если получится, отпишись в чат. Бесплатно. Сейчас. Вот. Потому что не так, до последнего месяца назад я скачивал, будет бесплатно. А, значит, в чем удобство? В том, что вы его скачали, подключились. Единственное то, что, возможно, нужно будет использовать DNS-сервер, потому что всегда регистрация проходит с нашими русскими IP. И вы запускаете это приложение, все интуитивно просто, выделяете границу, нажимаете создать ложку, ложка повторяет форму, то есть делаете цементный зазор, толщину ложки, потом ее можете сделать либо перфорированной, либо где-то загладить, либо где-то добавить, либо где-то убавить по толщине, вы уже для себя смотрите, и потом уже приделываете ручку и сохраняете, отправляете на печать. То же самый принцип и в трешейпе. То есть только он план. Вот. А, но в трешейпе очень удобно в плане использования. А, а, софт все-таки подобный, но в поинтереснее. То поинтереснее. Мне трешейп поприятнее. Хоть я и учился на интернете. Вот. Поэтому вы можете выбрать любую, вы можете взять там пластикад использовать, да, помимо пластикады вы можете взять тот же MeshMixer даже, доступное бесплатное приложение, тоже там такой, к нему нужно привыкнуть. То есть много-много всяких приложений, в которых вы можете создать индивидуальную ложку. Можете даже в закаде сделать как будто капу, а потом как СТР -ка через оттащивание ручку. Там много вариантов, чтобы изготовить индивидуальную ложку. Вот здесь вот э, это скрина от коллег, я взял э, ложку индивидуальную, я бы ее расположил по-другому. То есть я бы ее э, тем местом, тем местом, куда уходит э, коррегирующая, я бы его пустил вниз, чтобы не эти эстетические э, так сказать качество ложки у нас и уменьшить себе э, работу, как разуменную бы технику. То есть, по сути, я бы ее просто перевернул и поставил бы поддержку уже сверху, как она здесь находится. Так и было бы дополнительная ретенция для э, с, уже массы следующей, и я бы уменьшил себе э, работу по обработке поверхности для эстетических качеств. То есть дальше мы уже после того, как в, в софте расставили поддержки, отправили на принтер, на готовый проект мы уже ставим э, ваночку, с нужным полинировать, фиксируем платформу вставляем картридж и э, запускаем печать после того как печать у нас произошла принтер останавливается и уже снимается у нас э, напечатанное изделие э, в комплекте с принтером идут специальные инструменты здесь вот видите здесь немножко свой инструмент. И я э, использую как родной инструмент, если вижу, что можно просто поднять и снять. Если какая-то аккуратная работа, которую нужно прямо вот по миллиметрам поднять, я использую либо канцелярский ножик, либо наточенный шпатель. Потом ну, а это все отправляется в промывающую станцию, промывается в спинте, после этого засвечивается. Время засветки 30 минут, но 80 градусов. Дальше уже убирается поддержка, то есть важно засвечивать с поддержкой. И потом уже обрабатывается поверхность индивидуальной ложки. Дальше мы уже, вот как можно видеть, посадка индивидуальной ложки на напечатанной модели. И время печати. То есть одна ложка примерно в час печати, две ложки в час тридцать, 8 ложки в 5 часов 45 минут у нас. То есть, либо днем с утра поставили, уже часам к пяти у вас уже все готово, так что поддержки все-таки легко удаляются последним давления при форме. Либо в ночь оставили, с утра пришли, уже обработали все отправили, Или пациентов готовы уже принимать. Дальше мы поговорим о Дентал Деклер. Второй версии. Это биосуместимый материал длительного ношения для изготовления сментов и ночных карт. Обратите, пожалуйста, внимание, внизу на пометочку доступны только в объединенных штатах Америки. То есть пока до нас он еще не дошел. Да? Но его уже объявили, поэтому нужно чуть-чуть подождать. Я уже очень хочу его использовать, потому что сейчас все материалы, которые используются для КАПа, они, к сожалению, недолговечны. Я бы до недели, там, ну, максимум до месяца использовали, предложил. Вот. то есть в версия это увеличена прочность и устойчивость к разрушению. Я думаю, кто печатал каппы и видел то, что они расслаиваются, да, Это, во-первых, это неправильно поставленная во-вторых, нужно смотреть материалы и длительность нахождения в фолстера. А, и, э, что очень важно, это сейчас оптимизировали для поддержки 0,3 мм. То есть это вы, когда отрываете коннектор, у вас остается минимальное повреждение на э, сплинте, то есть на шуме, если, Потому что это очень важно. Бывают моменты, где контакт очень важен. То есть, э, если вот, ломается большая часть, то кусочек уйдет и придется там его врачу наращивать или еще как-то Обыгрывает ситуацию по-другому. То есть еще очень важная а... разница в том, то, что цвет и прозрачность схожи с там ММА, и уже есть устойчивость по желтению. То есть, если раньше от а... света отношения от того, что впитывается от слюны, желтело это все, то сейчас уже это более прозрачно воспользовано. Значит, тоже достаточно большое количество может поместиться на платформу за одну печать. Далее сейчас это первый класс, да, ношение сейчас, то, что относится, цена пока неизвестна, потому что только в Америке это доступно, форм 3B, form 2 в использовании, ждем, когда придет к нам, уже я о нем поговорю по конкретике с живыми кейсами. Рабочий процесс печати топ из полимера, то есть это... Dental-T, который вот второй версии, то, что разработан, принцип точно такой же, только под конец после обработка немножко другая. То есть сканирование идет, потом моделирование в приложениях, Reshape или их закап. Моделируем капу. После этого ставим поддержки. Здесь показано правильное расположение капы для печати. Далее ставим баночку, баночку, платформу, картридж, запускаем печать, и э, принтер у нас уже печатает изделие готовое. Также после окончания он убираем платформу, мы срезаем уже э, с плиты, снимаем с платформы, э, ставим в промывочную станцию, в промывку в спирте, э, потом вторично промываем в спирте уже более чистым. После этого ставим на постобработку, на засветку в камень. 60 градусов, 60 минут. То есть больше не надо. Разницу в постобработке я чуть попозже расскажу, где вы можете узнать. Разницу, сравнение, опыт и так далее. Срезаем коннекторы, да, то есть аккуратненько, чуть ниже, чуть ниже чем пятно, где точка. Прилегание к остеянке. Далее обрабатываем резиночкой следы от коннекторов и полируем. Вот у нас готова уже защитная капа на ночь. Вот можете посмотреть, обратить внимание на прилегание. Да, если учитывать, что это напечатанная модель, да, то, что в модели есть погрешность, да, и то, что напечатанная капа, как раньше, погрешность, все бы там уже были бы куча зазоров. Сейчас точность настолько выросла, что у напечатанной модели, напечатанной э, ночной капы э, идеальное прилегание. И я вам скажу то, что я на себе это пробовал, а на хирургических шаблонах, у меня что на напечатанной модели, что у меня остров, да. Абсолютно идентичное прилегание. То есть э, я был приятно удивлен, когда это узнал. Вот. А дальше мы идем про время печати. Один стоит примерно за час. На самом деле это немножко преувеличено, потому что сейчас ЛТ-шник печатал, мы печатали на 100 микронов за 47 минут. Мы печатали. То есть ну, примерно час приблизительно все, все время приблизительно, потому что все зависит от того, как вы поставите, какое количество поддержек делать. Очень много нюансов на этом Потом 6 минтов за три с половиной часа, 3,45, сорок вот. И перейдем к самой, наверное, интересной теме. Это бего э, и формлапс. Они э, решили скооперироваться и сделать э, полимер для э, временных коронок. Пока, по заявленным характеристикам, это бомба то есть это вау. Потому что я очень много слышал о Бега, о том, что я лично с ним не пользовался, я только принтер пощупал, посмотрел приложение принтера, да, и в чем он стоит, как он делает. Вот. Но материал, я слышал только хорошие отзывы от ребят, которые его используют. Поэтому я был очень рад, что Бег и вместе с то, прочитаю сейчас то, что написано, при, приведу, если вдруг кто-то не понял. Пример зубного цвета для 3D-печати временно представляется коробок мостов, кладок, накладок, винил. То есть э, все, что мы изготавливаем сейчас с помощью фрезера, да, там накладки, вкладки, там виниры тоненькие, то, что делается, да, это все можно делать теперь с помощью 3D-печати. Э, уже точно, потому что сейчас э, есть пример один одной из э, крупных компаний, который неплохо себя зарекомендовал, многие им пользовались. Но э, с выходом бега э, я чувствую, то, что беги станет э, фармапсы Бега станет лидерами в печать в время Судя по тому, какие отзывы мне сейчас присылали, и как я разговаривал с друзьями с Америки, э, то есть использование официальное. Я переспрашивал три раза. Я говорю точно потому что у нас тоже везде здесь кричат использование там временных коронок. В итоге они там через две недели там, разваливаются. Сейчас э, пик, который я заметил, это пять месяцев ношения временных коронок одних моих друзей. Вот. Сейчас же ребята то, что заявили, они сказали, да, точно, до 12 месяцев проходил пациент, и, а дальше уже они э, не смотрели, потому что год, это ну, уже достаточно большой показатель, чтобы успеть сделать там какую-то реставрацию уже постоянную, а не временную. Поэтому... Или перепечатать, потому что это стоит копейки, если вдруг там второй год нужен. То есть, ну, это все абсолютно идентично развитию то есть я очень доволен то, что 12 месяцев – это прям очень круто. Но пока я сам не проверю, я вам э, прям сто процентов говорить не буду, но ребята, коллеги меня прям уверяли, прям пользуйся. Главное – правильно просто обработка, и именно вот эти показатели вы добьетесь. Поэтому я склонен все-таки доверять и очень хочу уже пощупать этот полимер. А, использование рта до 12 месяцев и до 7 единиц в одном постоянном протезе. То есть а, вы можете до 7 единиц а, печатать. Да? Насколько там сколько понтиков а, а, я тут сказать не могу, потому что не уточнялось. Но если из логически уходить больше двух единиц, я бы больше одной, да, больше двух или одной единицы я бы не печатал как промежуточной части, потому что все-таки нагрузка она есть и э, нужно понимать, что вы делаете, чтобы большого рычага не было. То есть, ну, надо смотреть на клинический случай, то есть так тяжело вообще сказать, то, что там, ну, печатайте три единички и все, больше Показано то, что до семи единиц. Если на культях можете смело семь единиц взять, и печатать, да. если обеспечивают обеспечивает высокую прочность и изно... изно... износ стойкости, то есть это уже вот о чем я говорил, что все хвалят этот материал. Далее, 4 оттенка по шкале ВИТА. А2, А3, б 1 и С2. Значит, это безумный плюс для этого полимера, потому что сейчас все полимеры, которые есть на рынке, они не подобраны под шкалу ВИТА, одну из самых распространенных шкал постоянно там нужно пересвечивать или недосвечивать, или какие-то уходят в какие-то другие оттенки, или слишком какие-то светлые. То есть там очень много нюансов, которые зависят от пост-обработки. Здесь же ребят постарались и подогнали все настройки и прописали это в специальный бокс по засветке, чтобы вы добились нужного цвета. То есть это огромный плюс. Вот. И при этом он абсолютно работает со всеми полимерами другие, то есть э, композитами и так далее. То есть вы можете смело, если в полости рта вам что-то не понравилось, там увеличить, уменьшить, да, там длину зуба или уголок добавить или подкрасить, вдруг вам нужно потемнее, вдруг у врача есть композитные краски. Это можно сделать все в полости рта, нанести аккуратненько, да, э, или снять уже на модели, подогнать и потом примерить, и потом это все поставить в бок засветить, покрыть зубы и уже доработать даже врач может и композит приклеится к этому полимеру потому что там композитная основа большая платформа обеспечивает достаточно хорошее большое количество печати сейчас мы об этом поговорим качестве единиц единственный нюанс то что нужна платформа из нержавеющей стали это сделано потому что сейчас по алюминию идет если вы будете использовать алюминий, то там либо локисы были, либо еще что-то. В общем, что-то было не так с цветом. Поэтому решил, было решение взять платформу, сделать ее из нержавеющей стали для того, чтобы в точности передать цвет и, естественно, чтобы была у нас успешная печать. Вот, сейчас поговорим о цене, о стоимости, о классе, то есть второй А-класс, то есть длительное там в использовании, то да. цвета А2, А3, б 1 с 2 применим форм 3B, форм 2 и, естественно, первой версии форм 3, 3 у которых у нас вообще есть. Вот, цена у нас это 50 тысяч рублей за литр, кажется, то, что дорогая а платформа тоже стоит у нас 24 тысячи, получается там 74 тысячи. Сейчас скажете, что, блин, ну это дорого. То есть, да, многие начнут ругаться, что дорого. Но на самом деле, я чуть-чуть попозже вам подведу подсчет и скажу, то что один картридж окупает, если а, печать на культях, она может окупить и принтер, и просто обработку, и сам картридж, платформу вот. То есть, себестоимость настолько низкая, что эти 74 тысячи просто пропадают из головы, что это дорого на самом деле. Вот. Стартовый набор, то есть полимер, платформа и, естественно, у нас получается уже печать. Рабочий процесс все то же самое, только с использованием платформы из нержавеющей стали. Значит, интернеральное сканирование, лабораторное, потом моделировка, здесь показан першип, потом или моделировка там в экзокаде, к примеру, потом расстановка поддержек для временных коронок и отправка уже на печать. Баночка, платформа, картридж и запуск печати. Как только принтер все напечатает, после этого у нас, естественно, уже снятие временных коронок с платформы. После этого промывка, естественно. Потом, после промывки, идет засветка материала, чтобы он стал чуть пожестче. Это первая засветка идет. Потом мы срезаем коннекторы. Почему мы срезаем они откусываем? Потому что, если мы будем откусывать, может отлететь кусочек и деформируется форма наша анатомическая. Вот. Потом идет постобработка, пескоструем э, внутреннюю часть, и потом дозасвечиваем второй раз. Второй раз бы я бы, э, и первый, и второй, наверное, я бы модель светил. Вот мое личное мнение, там, если позволяет поддержки. Вот, личный опыт мой. Вот. по 40 минут на 60 градусов засвечиваем два раза. И после этого идет уже полировка и покрытие глазурью. Глазурь любая на композитной основе. То есть найдет любую ГЦ, вид, там, неважно, абсолютно любую. Покрываете глазурью, естественно, засвечиваете, и вот вам готовый результат времени короночки. До года использования цвета. Дальше. Вот уже с полировкой. Можете обратить внимание. Смотрится достаточно неплохо. И получается, смотрите, если мы возьмем с вами. Расходник средний с поддержкой на коронку, если это э, не понтик маляра, да, то, то это один миллилитр. Если это понтик большого маляра, то это примерно 2 миллилитра коронки. Один миллилитр э, — это 50 рублей, у нас получается по цене. Один да? картридж — это... 500, если мы печатаем огромные мосты из кучи понтиков, такой, да, потому что расход полимера больше, либо в районе 80, 50, 80, 850 э, рублей э, коронка. И банально, если мы возьмем э, ребят, кто печатает в основном небольшое количество мостов, а все на, на культях, Ребята, напишите в чат, слышно меня, нет? Потому что сейчас написали, что может быть проблемы со связью. у нас. Напишите, пожалуйста, в чат. Слышно, да, все хорошо и видно? Да, все, понял, спасибо. А, значит, сейчас я поддержку пишу. А, Значит, если мы банально возьмем, вот я про вас сейчас посчитаю, ребят, которые а, печатают чисто на культях, да, или с небольшими промежутками, да, то есть, ну, возьмем примерно ну, давайте 750 единиц, умножить на 50, у нас получается так, 750 единиц, да, и примерно, ну, давайте посчитаем какой-нибудь выход, ну, в районе 800 рублей, да, за единицу, то есть, берем 1200 рублей, там, допустим, технику, и, и 800 рублей вы продаете эту единицу. То есть 750 вы умножаете на 800 рублей. сейчас. Да, 750 на 800 рублей, это получается 600 тысяч рублей с одного карточка То есть все зависит, естественно, от вашего объема, на, от ваших подходов, от того количества, что вы печатаете, какой вид работы вы печатаете. Ну, вот примерно 750 единиц, 800 рублей с продажи, да, то э, там выходит 600 тысяч. Если по тысяче, то там надо пересчитывать, потому что технику еще нужно считать. А если вы сами на себя работаете, то продавайте по 800, то вот у вас один картридж уже окупил у принта. И засветку, и сам себя еще. Понимаете, еще в плюс уйдет. Поэтому крайне рекомендую. Ценники очень неплохие на выход. То есть использование прям мне очень понравилось. Дальше. Сколько будет печатать, там, одну единицу у нас примерно 50 минут. Ну, естественно, зависит от высоты коронки и от ее размера. 12 единиц сейчас 30. Дальше идем 27 единиц. Примерно 2 часа будет печатать. И если огромное количество у вас временных коронок, поток сумасшедший, то 110 единиц примерно за 5 часов он печатать. Напоминаю, что у принтера автоматическая дозация и слежка за количеством полимеров в картридже и ванночке. То есть, если не хватает ванночки, он доливает, если не хватает картриджа, он отправит вам смс на телефон, что, дружище, у тебя кончается полимер, посмотри, подумай о том, чтобы заказать новый, чтобы не попасть в такую ситуацию, что печать надо, а уже полимер кончился. Вот. 40 минут 60 градусов, и вот здесь вот то, что из Испании прислали мне ребята, Mm -hmm. Справа это цирком, слева это напечатанная коронки. То есть они сравнивали. И, ну, в принципе, достаточно неплохой результат. Зная того, что сейчас творится с примерами для времени коронок, что не всегда попадает цвет, тяжело, это все. Вот. А, то для меня это прямо вот эта фотография это очень круто. То есть я доволен результатом. Сейчас жду с нетерпением, когда я могу повторить. Вот. А, собственно, это то, что мы поговорили. Про материалы. придем к вопросам. Я сейчас видел в чате, все-таки задавали вопрос. Может быть, начало попустили. Поэтому я чат посмотрю и вопрос. Сейчас, может быть, появится все точка, поэтому уберу. А, так. А... Сергей Левченко. Простите меня, пожалуйста. По ударению, могу ошибаться. Для температуры себе цвет только один, белый есть. Что, если а, применять не для стоматологии? Ну, что значит не для стоматологии? Это направление, я не знаю, где, смотря где вы хотите использовать. Есть а, цвета 2, 3, а, C1, b То есть а, для себя поэтому где использовать, это вы, наверное, напишите где вы хотите использовать, а я примерно могу сказать, но вообще это рассчитано только для стоматологии. то есть какие еще идеи, я не знаю дальше, вопрос от Сергея как адгезия по моему при э, перебазировке холодной пластмассы знаете, холодной пластмассы я сказать не могу да, потому что все-таки там химическая стараячность немножко другая Насчет композита я скажу с уверенностью, то, что вы можете взять любой композит, там какой-нибудь дешевый вот, милый, и сделать перебасы и ему засветить. То есть, да, там, просветить карму. И у вас перебас произойдет, ну, как и должно. Вот. А, это что касается этого вопроса. Можно ли печатать этим примером на фон 3? Форм-3, если это поставка от нас была, да, которые идут и говорили то, что это именно та эксклюзивная поставка, которая с прошивкой форм-3B, то да, вы можете смело биосовместимый печатать. Вам нужно уточнить просто какая у вас модель форм 3 Если она из новых поставок, с новыми прошивками, то форм 3 он печатает Если эксклюзивная, которая пришла в начале когда пришло начало года началь конца прошлого года вот то что от, от igo 3d э, с прошивкой 3b то да сможет печатать так так дальше мы идем медицинские датчики контакт кожей. как пример переходник для канона отношения вы знаете сергей э, если э, вам будет удобнее? Вы лучше свяжитесь со мной на фейсбуке, у меня есть парочка идей в этом направлении. Я могу вам помочь, потому что это мы сейчас про стоматологию говорим. но Там есть материалы именно для медицины, которые я уже достаточно уже знаю, куда использовать и как работать им и в стоматологии, и в самой медицине. Потому что мы работаем не только в стоматологии, мы работаем с первым медицинским университетом и с североуральским государственным медицинским университетом, институтом имени Бурденко. То есть мы ну, много направлений работаем, поэтому э, я думаю, может быть, я вам подскажу, какой лучший материал использовать и для чего. Вот. поэтому вы можете мне найти Ивана Белобородко на, на английских буквах, на Фейсбуке смело можете мне найти, обратиться или позвонить в компанию Амбалу, попросить меня, и я с вами уже э, обсужу. Все нюансы, возможные взаимоотношения, скажем так. Так, вопросы здесь кончились. Давайте. А, вот... а, пожалуйста, пожалуйста. А, значит, давайте я чат посмотрю, потому что я все-таки видел, там все сообщения у нас появились. А, почитаю. Так, э... значит, iGo3D у нас есть и канал, мы скидывали в чат. Uh, «Какой софт лучше для SG-шаблонов, Антон?» uh, Смотрите, софт, uh, я не понял, что значит, софт лучше для СГ. Вы всегда, если приобретаете комп от компании FormLab Love Sprinter, у нее всегда будет только Приформ, и вы только всегда будете делать. Что касается планирования хирургических шаблонов, вы можете использовать любой планировщик. Uh, так, цифровая стоматология, где скачать префон, конкретно ссылочку вам скинули. Так, значит, Вера, я прочитал вопрос по классу бессовместимости и цитотоксичности. Проверки это придут, и я обязательно отправлю это все в университет и институт, потому что есть регистрация только в Европе и в Америке на эти материалы. Да? Там вот LTCLR, ну, только, вообще регистрация а, пока только в Америке. А, и поэтому а, я бы, а, я отправлю это по-любому на проверку в университет и дождусь от них ответов. Но если уже использовать во Европе, ну, просто немножко другая страна, то я думаю, это можно смело использовать. Так. Иногда подвисает, но это может быть интернет, так, просто, по Вот. Какая стоимость курса? Ну, пройдите по ссылке и там абсолютно все я четко разложил так, в статье, в описании, а, в тайминге, то есть когда это будет и сколько идти. А, чем форм 3B принципиально отличаются от форм 3 а, Евгений, смотрите. А, дело в том, то, что только в России есть эксклюзивная поставка форм 3B в Form 3B. То есть по всей Европе, по всей Америке, а, вообще по всему миру то, что распространяется, они там идут только форм 3B. И уже форм 3 вы не найдете а, нигде, кроме как в России. То есть вы возьмете форм 3, а, прошивкой как форм 3, b подешевле, а, потому что у нас получилось так выпить. Вот. А, то есть только ради того, чтобы а, получилась возможность а, ребятам чуть-чуть сэкономить, скажем так. Как узнать? У нас узнать. У нас каждый принтер со своим серийным номером, и мы можем вам сказать, какая мечта ошибка. Можно ли э, печатать сторонними усмонами на форм 3B? Сейчас этот вопрос э, уточняется по поводу опенмода. Меня очень много кто спрашивает. Э, просто каждый день, наверное, человек по пять меня это спрашивает. Сейчас это все уточняется. Насчет форм 3B сказать не могу. Форм 3, который инженер будет печатать, я думаю там сделают. Но это только мои предположения. То есть пока неизвестно. То есть настоящая информация неизвестна. А, нужно ли отмечать расход смол в прекурсорах? Егор, в FormLapse есть такой дашборд. Такой софт, он находится на сервере Formlapse. Вы просто заходите туда по своим логинам и паролям на сайте официально и заходите в дашборд. Дашборд — это ваша записная книжка. От посчитать количество полимера и его стоимости до каждой успешной или неуспешной печати вы можете там все просмотреть, и у вас будет записано каждая печать, успешная, она неуспешная, сколько полимера вы потратили и так далее, и тому подобное. Поэтому э, лично себе отмечать в тетрадушке один не надо. Приложение, при пишет, сколько вы потратите полимера. Если вы подключите дашборд, то ничего не нужно записывать, потому что у вас это будет всегда в вашем аккаунте. Вы зашли, посмотрели, что вы через год назад выпечатали, да, и вот у вас написано «Успешная печать», столько-то полимера, такая то высота слоя, а столько-то времени печать. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Вот. Вопросов пока я не вижу. Давайте тогда у нас будет вот здесь эта информация, да, вот по этому номеру телефона, то, что вы сейчас на экране, вы можете звонить, спросить меня для консультации, и я уже вам подскажу насчет а, разных материалов, о возможностях, о курсах, да, и, и о всем то, что связано с 3D-печатью. Вот, так что спасибо вам большое, всего доброго, рад был увидеться, до свидания, до новых встреч!